Я уверен, что у каждого из вас возникает большое желание зарабатывать деньги, но практически ничего для этого не делать. И в этом выпуске я поделюсь с вами своим личным опытом, как я зарабатываю на торгах по банкротству, не оставаясь с дивана. Всем привет, меня зовут Артур, я инвестор и успешный ученик Академии торгов. Совсем недавно мне удалось поучаствовать в торгах, которые проходили на площадке МЭДС, где я приобрел три строительных вагончика, три бытовки, которые находились в городе Самара. Давайте посмотрим эти лоты. Это лот номер 9, бытовка «Склад», 5-метровая, которую я купил за 23 800 рублей. Следующий лот, лот номер 10, бытовка «Сторожка», которую я купил за 9 700. И последний лот, это 11 лот, бытовка «Склад», но уже короче, 2 на 2,5 метра, которую я приобрел за 16 700 рублей. В общей сложности я потратил около 50 000 рублей на 3 бытовки. И, наверное, друзья, вы все заметили, что по всем трем лотам я был единственным участником. И это все неспроста, все потому, что я не стал попросту дожидаться последнего этапа торгов, потому как знал, что а, именно на последнем этапе обязательно будут конкуренты. Поэтому я приобрел все три лота на предпоследнем этапе и обошел конкурентов, тем самым а, заработал неплохо на этих трех лотах. Но также параллельно я еще анализировал, еще один лот, который находился в соседнем городе, город Тольятти, это также была бытовка, вагончик утепленный, лот номер 6, который я приобрел за 22 тысячи рублей. И в общей сложности я потратил 72 тысячи рублей на 4 бытовки, что, собственно, намного ниже рыночной цены, если оценивать каждую бутовку по отдельности. И что же я сделал дальше? Дальше, конечно же, идет стандартная схема. Это подписание договоров купли-продажи с конкурсными управляющими, нужно приехать потом на место, подписать акт приема передачи, забрать имущество и дальше продавать его, и делать с ним все, что угодно. Но я обошел всю эту систему и поступил Совсем иначе, потому как у меня есть своя собственная методика, свои собственные разработки, свои собственные стратегии, которые мне постоянно помогают и выручают меня тем, что мне не приходится ездить по городам и мотаться по стране, а просто сидя на диване, и сидя в телефоне или за компьютером, мне приходят Суммы, большие суммы от покупателей за то имущество, которое я им предлагаю. Вы спросите, как же мне это удалось? А все на самом деле просто. Так же, как просто, вы можете подписаться на наш канал и увидеть другие примеры наших учеников, которые так же, как и я, зарабатывали большие деньги, не выходя из дома. На самом деле, ничего сверхъестественного я не сделал. Я попросту со своей стороны подписал 4 договора купли-продажи, по четырем лотам отправил их обоим конкурсом управляющим, то есть в, там, в Самару и в Тольятти, и не стал дожидаться их ответа, а попросту оплатил все четыре лота, и далее я созвонился с конкурсом управляющим в городе Тольятти, он подтвердил, что платеж прошел, и сказал, что для того, чтобы забрать имущество, мне нужно приехать в Тольятти с оригиналом акта приема передачи, подписанным с моей стороны передать его ответственному за имущество, то есть человеку, у которого находится бытовка, и далее забрать имущество. Все, меня этот вариант устроил, его тоже. Также я позвонил в Самару, конкурс управляющий также подтвердил платеж, но ему нужны были еще оригиналы подписанные с моей стороны, то есть это оригинал подписанного договора купли-продажи и акта прием передачи Соответственно, для этого мне также нужно было приехать в Самару, там, где у ответственного в Самаре это была девушка, у нее находились оригиналы документов, которые мне нужно было подписать и в дальнейшем забрать имущество. Что я сделал, друзья? Смотрите. В Тольятти я позвонил ответственному, договорился о том, что если сейчас э, приедет, например, покупатель, возможно ли это, чтобы он посмотрел имущество и для того, чтобы в дальнейшем определиться, сможет ли он его забрать, так как на дворе зима и все это может быть да? Соответственно, он сказал, что да, пожалуйста, пусть приезжает. На Авито я выставил бутовку туб за 45 тысяч рублей. Мне позвонил человек, который съездил на осмотр. И после осмотра мы договорились с ним о цене в 40 тысяч рублей, так как были мелкие недочеты. Всё. Этого человека зовут Роман, кстати. И он является руководителем одной из строительных фирм в городе Италияти, где у него по стране есть несколько филиалов. И также он заинтересован в том, чтобы постоянно скупать э, строительные бытовки, вагончики, полуконтейнеры, да, э, контейнеры то есть различные и металлические контейнеры, то есть вот эти морские контейнеры. Соответственно, у нас есть у обоих в этом интерес, и я предложил ему также посмотреть бытовки в Самаре. Для этого я созвонился с ответственной с девушкой, да, которая находилась в Самаре, попросил ее скинуть мне фотографии бытовок, и она еще отправила мне видео, что было мне на руку. Посмотрите сейчас это видео. Вы видите, да, что бытовки очень хорошие, и три из них я уже купил. Соответственно, я сразу же отправил всю эту информацию, то есть фотографии, видео Роману, моему потенциальному покупателю. Да? Его, конечно же, вся эта информация устроила и мы с ним уже предварительно договорились о цене 80 тысяч рублей, по которой он их заберет. То есть три бытовки за 80 тысяч рублей. Но дальше я действовал нестандартно. Смотрите, что я сделал. Я позвонил в Тольятти ответственному и сообщил о том, что, к сожалению, не смогу никаким образом приехать, но смогу передать подписанный с моей стороны акт приема передачи через покупателя. И по счастливой случайности вот этот покупатель, Роман, был знаком с этим ответственным, что было мне очень даже на руку. Но ответственному, в принципе, было все равно, кто э, приедет забирать бытовку. Ему главное, чтобы у него на руках был подписанный с моей стороны акт приема передачи. Что я сделал, друзья? Смотрите, я просто подписал от приема передачи у себя дома, отправил его по электронной почте Роману, Роман его получил, распечатал на цветном принтере, приехал за бытовкой, отдал от приема передачи, забрал бытовку и перечислил мне на карту 40 тысяч рублей. Вот такая нехилая схема, друзья. Ну а дальше было еще интереснее, так как в Самару мне нужно было ехать в любом случае, потому как мне нужно было подписать три договора купли-продажи, каждый из которых был в трех экземплярах, три акта прием передачи, каждый из которых был в трех экземплярах. В любом случае нужно ехать. Здесь уже такая схема не прокатит, как в Тольятти, да. Я позвонил девушке Татьяне, которая была ответственная за имущество, и договорился с ней на определенную дату, определенное число, о том, что я приеду и заберу все три бытовки, и подпишу, соответственно, все документы. Все, мы с ней договорились. Дальше я звоню Роману и говорю ему, что вот в такой-то день нужно быть в Самаре и забрать бытовки. То есть в определенный день, когда мы договорились с Татьяной, да, Роман приезжает в Самару, он встречается с Татьяной, я звоню Татьяне и говорю о том, что Татьяна, милая, извините меня, пожалуйста, я ехал в Самару вот, из Перми на автобусе, погода была ужасная, а погода на самом деле там была реально ужасная, это было 19 февраля то есть совсем недавно, да, если вы смотрели новости, то знаете, какие там были бешеные метели, то есть, а, извините, но вот у меня автобус не доехал, к сожалению, я вот тут встал, в общем, не знаю, как уехать, а, вот у меня уже машины приехали якобы, и давайте, пожалуйста, просто вот Роман за меня там черкнет, ну, пару там подписей, да, деваться было некуда, девушка понимающая, то есть она согласилась, да, конечно, ну, как бы обстоятельства всякие бывают, и все, Роман просто подписал все договора купли-продажи, все акты прямой передачи своей рукой, а, забрал все бытовки, заплатил мне 80 тысяч рублей, которые перевел на карту, получается, что я заработал около 50 тысяч рублей, даже не выглянув в окно. И я уверен, что каждый из вас извлечет для себя ту самую нужную информацию, которая необходима вам для того, чтобы начать зарабатывать на торгах по банкротству и становиться финансово независимыми.